Ну что ж, добрый вечер, дорогие друзья! С вами снова Юрий Пузыревский. Я рад вас всех приветствовать в этом прямом эфире. В очередном NLP эфире. У меня лагает, нету трансляции. У вас не лагает. Трансляции действительно не было, когда вы это написали. Поэтому все в порядке. Можете расслабиться, дайте мне обратную связь. Как звук, как видео. Больше всего интересует качество звука, нет ли каких-нибудь помех и все ли у нас хорошо со звуком. Сейчас мы проверим, все ли у нас хорошо со звуком и все ли у нас хорошо с видео. И будем начинать нашу трансляцию. О, работает! О, работает! Да, действительно, сегодня у вас будет все работать, все должно быть хорошо. Сегодня мы при свете. Сегодня мы при свете. Здравствуйте, есть трансляция? Да, отлично. Яна, вижу вас. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Яна, это вы Яна, которая поставила себе в расписание. Напишите, это вы? У меня просто иногда бывает, слетает. Не могу запомнить некоторых персонажей. Хорошо слышно? Отлично, я очень рад, я очень рад. Сегодня мы со Светом, сегодня мы со флипчартом. И сегодня сделаем такой хороший, полезный контентный эфир. А в конце, если у вас останутся вопросы, я обязательно на них отвечу. Потому что, когда вы задаете вопросы, эфир становится наиболее насыщенным. Это я, да, отлично. Здравствуйте. Видно и слышно? Супер, хорошо, друзья мои, спасибо большое. Пока наш стрим подтягивается, пока мы можем в несколько минут просто еще поболтать, я напоминаю вам, что вы можете сделать палец вверх, поставить лайк этой трансляции. На прошлом прямом эфире мы побили рекорд, у нас было за трансляцию 33 лайка. Я надеюсь, что сегодня мы сможем сделать еще больше. Поддержите этот прямой эфир лайками, потому что это важно для того, чтобы эту трансляцию увидело как можно больше людей и, соответственно, это полезно для меня, это мотивирует меня снимать все больше контента, все делать больше прямых трансляций. Расскажите, из какого вы города, расскажите, из какой вы местности, как у вас погода. Я из города Минска. Из какого города вы слушаете и смотрите эту прямую трансляцию, какая у вас погода, сколько у вас сейчас времени и как у вас настроение в целом. Кстати, вопрос, а когда будет приблизительно аудиокнига и про что глава будет? Аудиокнига, первые две главы уже на канале, третья глава уже записывается. Будет ну, не раньше, чем через месяц, это точно. Для того, чтобы главы выходили быстрее, их нужно распространять, поэтому делитесь этими главами, пока они бесплатны, со своими друзьями и с теми людьми, которым это может быть полезно, обязательно под главами книги. Пишите свои осмысленные комментарии и ставьте лайки. Ставьте лайки с разных аккаунтов, это помогает продвижению, а мне это очень важно. Казахстан, Кастанай, Ульяновск, супер. Какая у вас погода? Юрий, лайк поставили? Супер, супер, супер, Надежда, рад вас приветствовать. Хорошо, хорошо, друзья, давайте еще немного пообщаемся на свободные темы и пойдем уже по заявленной теме сегодня вам расскажу очень простую но очень удобную и практически применимую типологию личностей я ее называю карманной типологией потому что есть всего четыре, всего 4 типа личностей и легко ориентироваться легко подстраиваться под людей легко отстраиваться если это необходимо и понятно в целом становится как взаимодействовать кстати если у вас есть какие-то проблемы коммуникации или во взаимоотношениях с людьми, которых вы долго знаете, муж, жена, сын, дочь, брат, сват, ну то есть не случайные прохожие, а допустим там начальник, к примеру, то эта типология вам поймет понять, как с ними лучше взаимодействовать, потому что я точно знаю, что возникают у многих людей вопросы дне спасибо италия погода солнечная но очень холодная сижу <coughs> сижу под электроодеялом время 1940 супер у нас 2040 отлично москва жанна отлично ребят я смотрю у нас становится больше поддержите трансляцию лайком если вы еще этого не сделали и сегодня будем говорить про типы личности будем разговаривать в этом контексте сегодня это вообще вам тема интересна может мы на свободные темы пообщаемся и не будем мучить свой мозг кстати рекомендую вооружиться э, листиком или блокнотом и ручкой и записывать какие-то вещи на бумагу потому что если мы что-то записали то с большой долей вероятности что это у нас запомнится и отложится а если мы не записываем если мы так просто смотрим то конечно информации задерживается у нас в памяти меньше что вы думаете о манипуляторах мнение хочу ваше услышать ничего не думаю о манипуляторах все люди манипуляторы мое мнение в первой главе аудиокниги все всеми манипулируют кто-то лучше кто-то хуже кто-то сознательно кто-то бессознательно и это его право знаешь скажу, Наверное так. Те люди которые манипулируют другими бессознательно То есть они манипулируют искусно. Но они сами этого не осознают Мне их немножко жалко, потому что у них как правило бывают сложные отношения, созависимые и так далее Те люди которые понимают технологии, Те люди которые понимают как устроены стратегии Манипулирования, стратегии общения Я за них только рад, потому что Кроме того, что они умеют это делать, они еще умеют от этого защищаться. И на мой взгляд, очень важно знать технологию, очень важно знать, что против вас применяется. Причем вне зависимости, специально это делает человек, либо у него просто такая поведенческая привычка и у него такой стиль поведения. Поэтому ничего не могу сказать ни хорошего, ни плохого. Мы все в этой каше варимся. Все мы так или иначе друг другом манипулируем. Тема интересная, отлично, отлично, рад вас всех видеть, дорогие мои. Хорошо, друзья, поддержите еще трансляцию лайком, если вы этого еще не сделали. Еще пару минут мы подождем, пока подтянутся участники и начнем непосредственно уже общаться по теме. Тема интересная, да тема действительно интересная. Ребят, вижу ваши лайки. На прошлом эфире мы поставили, поставили рекорд по лайкам. За прямой эфир мы сделали 33 лайка. Напишите, как вы думаете, сможем сегодня сделать 35, 36, 37 или может быть даже 40. Как считаете? <связать> Но Я считаю, что это будет зависеть на самом деле от того, насколько часто э, вы будете писать в чате, насколько часто вы будете комментировать. Даже несмотря на то, что возможно кто-то будет смотреть в записи, вы тоже обязательно оставляйте лайки и тоже обязательно делайте комментарии. Почему я еще прошу вас ставить лайки, потому что это очень полезная функция. Вы, наверное, многие знаете, что когда вы ставите лайк какому-то видео, у вас есть автоматический плейлист, который называется «Понравившееся видео». И тогда, соответственно, вы можете его открыть, посмотреть все видео, которым вы поставили лайки. И таким образом к видео легче возвращаться. Я, допустим, практикую это постоянно. Если я смотрю какое-то видео, и оно мне нравится, и я хочу к нему вернуться, я обязательно ему поставлю лайк, чтобы оно не потерялось. Потому что, да, действительно можно потеряться. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Так. и я Киятака пишет, что мы сможем. Так, теперь я вас вспомнил. Обязательно сможем. Хорошо, я смотрю. Так, было 14 лайков, кто-то отнял. Уже стало 13. Ну ладно, ладно. Хорошо, друзья, рад вас всех видеть. Давайте все-таки по теме. Давайте все-таки по теме. Сегодня я вам расскажу модель, которая называется ⁇ Социальные стили поведения ⁇ Социальные стили поведения, хоть эфир и назван, типы личности, это все-таки... Не совсем типы личности, это социальные стили поведения, это то, как люди себя ведут. И здесь есть тоже определенные аспекты, которые у людей чаще ярко выражены. И мы можем этим пользоваться во взаимоотношениях, в любой коммуникации. Сейчас начну рассказывать про все четыре типа личности. И у вас уже картинка сложится, потому что здесь в этой модели есть очень много интересных особенностей которую вы сейчас будете узнавать. Напишите, пожалуйста, взяли ли вы уже бумагу и взяли ли вы уже ручки, чтобы что-то помечать для себя, потому что это тоже очень важно. Если вы будете делать для себя пометки, то обязательно у вас будет оставаться в голове, в вашей памяти больше информации. Итак, <соспом> будем переходить к самой методологии, к самой технологии. Условно говоря, есть четыре стиля. То есть, смотрите, вот эта методология, если кто-то разбирается вообще в типологиях личности, она похожа, ну вот по моему мнению, это как здесь скрестили архетипы и скрестили типы темпераментов. И вывели такую вот модель социального поведения человека. Модель социального поведения человека. Так, вижу плюсики, отлично. Хорошо. Какие здесь есть стили? Здесь есть четыре стиля, как вы уже поняли. Один стиль называется рулевой, аналитик, третий дружелюбный и четвертый экспрессивный. Сами названия очень хорошо, очень хорошо отображают этих людей. И сейчас я вам начну рассказывать их особенности. И вы наверняка начнете замечать, вы наверняка начнете замечать, что... Вы в себе находите особенности нескольких этих типов. Но это не значит, что это действительно так. Я потом поясню, как это работает. Окей? Договорились? Напишите. Договорились или нет. Ну и, и давайте начнем с рулевого. Кто такой рулевой? Рулевой. Это человек, который очень быстро принимает решения. И наверняка часто такого э, стиля поведения люди становятся начальниками часто такого стиля люди находят, становятся ну скажем так лидерами потому что у них есть вот такая особенность знаете наверное таких людей которым ты подходишь задать вопрос он тебе так отвечает как будто он уже знал ответ на твой вопрос который ты ему задаешь и вот это как раз таки очень хорошо характеризует рулевых это люди достаточно волевые они любят м, относительный порядок они любят чтобы было все так как им нужно вот это прям такая ключевая черта этого человека дальше коротко я сейчас буду много раз вот так по кругу про каждый стиль рассказывать дальше есть такие люди которые называются аналитики аналитики чаще всего становятся ну наверное вы сами уже догадались людьми которые любят подсчеты которые любят бухгалтерию если говорить про профессии это бухгалтер это программист где нужно обрабатывать большие массивы знаний это люди структуры им нужно чтобы условно говоря было все по полочкам как в пространстве окружающем их так и обязательно в их вообще понимание каких природы каких-то вещей понятно пишите пока понятно то что я вам объясняю я буду сегодня очень много к каждому стилю еще раз возвращаться чтобы у вас сложилась целостная картинка о каждом стиле и как его распознавать и как с ним взаимодействовать дальше следующий стиль это дружелюбный дружелюбный стиль это знаете есть такие люди которые м -м, любят говорить о чем угодно но не о работе вот они у них ключевая задача это строить отношения да то есть для них ключевой ценностью является отношение хорошие отношения с другими людьми это люди которые достаточно открыты это люди которые тут про профессию сложно сказать они выбирают себе абсолютно разные профессии но это люди которые вот целиком и полностью за хорошие отношения вот с дружелюбным на самом деле вот очень тяжело поругаться потому что он всегда найдет возможность как выйти из ссоры потому что он в принципе ссоры не любит ну и следующий стиль это экспрессивный экспрессивный стиль у нас как правило, это люди творчества, это люди достаточно спонтанные. Мы сейчас поговорим, как их идентифицировать, как их находить по каким-то внешним признакам и как их находить вообще по стилю. Экспрессивные люди очень часто становятся актерами, актерами театра и кино. Очень часто такие люди становятся всевозможными там, музыкантами. Причем это не обязательно. Это не обязательно, что это так, но очень часто. Вот в музыкальной группе, если рассмотреть там, то, наверное, экспрессивным будет солист. Да, это вот яркое лицо. Или там какой-нибудь гитарист, который прям вот жжет на гитаре. Это вот такие люди. Вот он, я программист. Отлично. Дружелюбный это тот, который боится быть плохим. Не всегда. Не всегда. Дружелюбный это тот, который боится быть плохим. Дружелюбный. Сейчас я еще раз пройдусь, и у вас начнет... Картинка складываться. Дружелюбный это не тот, который боится быть плохим. Дружелюбный это тот, который в принципе топит за отношения. Давайте если такой вопрос появился, я расскажу про ключевую ценность каждого из стилей. И у вас сейчас начнет складываться. Все понимают, что такое ценность. Друзья, напишите, понимаете ли вы, что такое ценность. И я попрошу вас продолжить ставить лайки. Смотрите, у рулевого ключевая ценность это статус. И престиж, можно еще сказать, что это люди целей, они ставят себе цели, и они их бесконечно достигают, прям вот так целенаправленно. Они идут, можно про них даже сказать, что они могут пройтись по головам. Они в, во взаимоотношениях достаточно люди такие костные. То есть, есть только мое мнение и неправильное. Вот, вот, наверное, когда я так объясняю, вам становится больше понятно. Да? То есть, вот, и, действительно, есть такие люди, у которых есть такая парадигма, да? есть мое мнение и неправильное. Аналитик. У аналитиков а, ключевая ценность называется рациональность. Или по-простому можно сказать выгода. Я когда на тренингах даю эту модель аналитики начинают обижаться когда я говорю что ключевая ценность выгода выгода не в том что он там хочет всех обмануть и наколоть а выгода как раз таки в контексте рациональности все что он делает должно быть сбалансировано и рационально то есть если говорить о покупательской какой-то способности мы кстати и про продажи тоже поговорим то как раз таки аналитик будет выбирать товары, которые являются таким средним цена-качество. Потому что он не готов переплачивать за какие-то дополнительные там, украшения, за статусность вот, по сравнению с рулевым. Окей. Okay. Для дружелюбного ключевая ценность отношения. И для экспрессивного ключевая ценность это креативность. И интерес То есть смотрите если про дружелюбного понятно ему очень важно строить связи горизонтальные взаимоотношения с другими людьми а экспрессивный как раз вот креативность ему очень важна. то есть если работа не интересная если работа не творческая этот человек как правило ее не выбирает потому что ему станет скучно то есть вот если сравнить два стиля до да? экспрессивно это про творчество а аналитик это про структуру про анализ и такое медленное но постепенное поглощение информации друзья напишите замечали ли вы так, понимаю понятие ценности отлично. Есть такое, что человек может э, находить соответствие всем четырем описаниям и не может определить, куда себя отнести. Да, такое иногда бывает. Э, я попозже расскажу, напомните мне, почему так происходит. Потому что, смотрите, есть, есть основной стиль, который преобладает у любого человека. И он доминирует он прям вот виднее всех и есть так называемые крылья сейчас вот поясню крылья мы обозначаем вот так такими стрелочками так неправильно стрелочку нарисовал ну ладно ах так красиво было то есть смотрите получается какая история сейчас поясню Получается, что есть какое-то одно из крыльев, оно как бы доминирует у человека, это вот прямо ярко, это видно. А остальные два крыла, которые находятся слева и справа, они как бы как дополняют. Они как, как будто дополняют и качество этих стилей тоже могут достаточно хорошо и сильно присутствовать. Ну допустим, дружелюбного обязательно... Будут какие-то качества от аналитика и экспрессивного. У экспрессивного будут качества от дружелюбного и от рулевого. У рулевого будут качества от э, экспрессивного и от аналитика. Ну, здесь вот такая методика. И, э, как правило, идет первое что-то сильно ярко выраженное. Второе вспомогающее. И третье тоже вспомогательное. Я вот так выражусь. Это очень, я не дружелюбная, я не дружелюбный точно. Ну, смотрите, я сейчас объясню. Хорошо, вы не дружелюбный точно, это совершенно нормально, что вы не дружелюбный точно. Да, и кстати, вот Арина, вы... можно еще определять стиль, как говорится, в математике есть такой метод, который называется от противного, да, то есть мы идем от невозможности, да, то есть мы идем методом получается как бы такого исключения если э, я не нашел себя тут тут тут а это вообще не про меня то есть я мог найти там три каких-то качества таких а такое точно не нашел или нашел это и это и это но этого не нашел можно и так пробовать определять это уже от вашей внутренней стратегии будет зависеть давайте я полную схему дам полная схема смотрите понятно уже друзья напишите пожалуйста сейчас в чате понятно ли уже в целом что это за люди такие и замечали ли вы вы попробуйте пока себя сильно не анализировать а поанализируйте анализируйте ваше ближнее окружение кто кто есть кто вот возьмите одного-двух человек у себя так на памяти с кем вы часто общаетесь и к какому стилю основному вы бы отнесли этого человека вот очень интересно Понятно ли вот на данном этапе, что это за люди такие? Сейчас я вам дам более детальную информацию, как каждый из стилей в зависимости от своей ключевой ценности принимает решения, выбирает предметы, общается с другими людьми и так далее, и так далее, и так далее. Напишите, пожалуйста, в чате, а пока вы пишете, обязательно поставьте лайк этой трансляции. Давайте сегодня тоже поставим рекорд. Прошлой трансляции мы сделали. 33 лайка, давайте в этой трансляции сделаем хотя бы 35 или может быть даже 40. Хорошо, друзья, если вы еще не подписались на канал, обязательно рекомендую подписаться. Жду вашего ответа по поводу того, смогли ли вы уже немножко проанализировать тех людей, которые, с которыми вы общаетесь и определить его какому-то основному типу. Удалось ли уже каким-то образом проанализировать. А пока вы пишете, я вам дам еще немножко информации. Смотрите, как пользоваться всей этой историей. Да? Здесь есть, получается, эта сторона, правое крыло, левое крыло. Если вот так разделить, правое и левое, то правые это экстраверты. Да? Пометьте себе. Экстраверты, а здесь интроверты то есть экспрессивные и дружелюбные являются экстравертами что это значит это люди которые направлены вовне а это люди достаточно коммуникабельные общительные которым всегда хочется быть в какой-то движухе, чем больше чем можно больше общаться с другими людьми а рулевые и аналитики получается Интроверты ⁇ это те люди, которые лучше себя чувствуют наедине с самим собой. Как определить интроверт ты или экстраверт? Смотрите, интроверсия и экстраверсия ⁇ это в том числе еще и про восполнение энергии. Смотрите, вот для экспрессивных и дружелюбных, для людей экстравертов, вообще в целом для экстравертов, очень важно быть э, и общаться с другими людьми то есть когда они общаются с другими людьми они в этот момент восполняются энергией они как бы набирают энергию от общения им становится легче класснее а когда они находятся в одиночестве они от этого устают их одиночество угнетает и соответственно у этих у рулевых и у аналитиков немножко наоборот точнее полностью да наоборот Рулевой и аналитик, они интровертные. Что значит интровертные? Это значит, что когда они общаются с людьми много и с большим количеством, они от этого устают, и иногда им хочется, что сделать, закрыться в домике. Да? Вот Посмотрите, очень часто рулевые становятся, не всегда, опять же повторюсь, рулевые могут становиться и занимать какие-то... Какие-то должности руководящие. И вот вам как метафору. Как вы, выглядит директор завода. Он обычно неуловим. Он обычно труднодоступен. И он обычно, у него там есть один коридор потом кабинет секретаря и потом только его кабинет да? это вот как раз таки говорит про его интроверсию то есть он находится в наедине с самим собой и ему хорошо да как как про программиста запомнить что программист вот он сидит на удаленке где-то там один сам с собой код пишет и ему хорошо он от этого не устает он от этого восполняется энергией и соответственно Посади и экспрессивного сидеть дома одному, и он начнет сходить с ума, потому что он будет чувствовать себя плохо, депрессивно там и так далее, и так далее, и так далее, потому что ему очень важно, он экстраверт, ему очень важно общение с другими людьми, ему очень важно находиться на людях. То же самое с дружелюбным, дружелюбного дома запереть очень плохо. Его можно дома запереть только со всей семьей, тогда ему будет хорошо. Тогда ему будет хорошо хорошо сейчас зачитаю <coughs> у меня рулевой и я интроверт ну знаете хорошо хорошо да удалось скажите этим методом можно применять к людям которых достаточное время знаешь то есть если я познакомлюсь с новым человеком не знаю его ценности я не смогу быстро определить его тип ну смотрите если вы хотя бы минут 10-15 с ним пообщаетесь вы уже хорошо поймете то этот человек, вам не нужно спрашивать, а какие у тебя ценности. Как правило, ценности, они на самом деле лежат наружу, и человек сам эти ценности выдает. Вы вот даже будете где-нибудь в торговом центре, просто понаблюдайте за людьми, посмотрите на них, и вы уже начнете их даже по внешнему виду определять. Я сейчас расскажу, как это делать. Сейчас обязательно расскажу. У меня всего чуть-чуть, муж дружелюбный, э, рулевой аналитик дружелюбный рулевой аналитик значит муж все-таки скорее всего больше аналитик но с крылом рулевого и с крылом дружелюбного это вполне себе нормально смотрите друзья <связь> поясню здесь вот какую штуку здесь не может быть здесь не может быть всех четырех стилей и сейчас поясню почему сейчас поясню почему потому что стили, которые в соответствии с этой схемой находятся друг напротив друга они являются их еще называют в психологии тень это такая вытесненная часть личности которая человеком часто не осознается и ну это вытесненные какие-то возможности способности сейчас еще раз объясню чтобы лучше зашло вот прям чтобы была бомба смотрите у рулевого ценность статус престиж и цели у дружелюбного ценность отношения и рулевой это кто да это как правило человек целеустремленный который идет к своим целям шаг за шагом а дружелюбный это как правило человек который будет строить свою карьеру рядом с если говорить про работу, то карьера его будет связана обязательно с какими-то тесными коммуникациями. И вот эти люди, вот смотрите, рулевой и дружелюбный, они полностью друг друга ну, как, не как будто не замечают. Эти люди друг для друга инопланетяне. Почему? Потому что рулевой такой, напористый, достигающий цели человек. И он смотрит на этого дружелюбного и думает, ну как можно быть таким мягким, как можно быть таким, такой тряпкой, как можно быть такой размазнёй. Он этих э, дружелю, рулевые дружелюбных вообще не воспринимают как людей на самом деле. Дальше. Что же делает дружелюбный по отношению к рулевому? Если он встречается, он рулевой для дружелюбного тоже как инопланетянин почему потому что этот вот за мир за отношения за то чтобы было все хорошо и все классно чтобы никто не ругался никто не сопротивлялся у него нету в картине мира целеполагания такого глобального да и дружелюбный про рулевого может сказать блин как же можно быть таким строгим как можно быть таким жестким и жестоким потому что я уже повторяю повторюсь говорил о том что Рулевые могут и по головам пройтись, э и совершенно легко. А, а дружелюбные не пройдутся по головам. Теперь то же самое экспрессивный и аналитик. Это полные противоположности. И они тоже друг для друга инопланетяне. Они тоже друг для друга э непонятные люди. Экспрессивный. Экспрессивный стиль поведения. Это вот э можно, знаете так, Филипп Киркоров, допустим. Экспрессивный, э такой яркий, это... Как же его зовут-то? Нигазманов? А... Ладно, забыл. Ладно, не суть. Вот Киркоров возьмите за модель. Вот Киркоров это экспрессивный, да? А, допустим, кого же еще такого яркого взять? Яркого аналитика я имею в виду. А, допустим, тот же Билл Гейтс, я скорее его бы к аналитикам отнес, да? И Экспрессивный яркий, эпатажный, ему очень важна креативность, творчество, интерес, аналитику, рациональность, выгода, чтобы было все целесообразно, правильно. И вот аналитик будет смотреть на, на экспрессивного и думать, как можно быть таким развязанным, как можно быть таким раздолбаем. А экспрессивный смотрит на аналитика и думает, как можно быть таким скучным? Как можно быть таким, скажем так, занудой? Скажем так, занудой. Друзья, я вижу, что у нас становится больше. Обязательно поддержите трансляцию лайком. Для меня это очень важно. Давайте сегодня тоже поставим рекорд. В прошлый раз мы поставили 16, ой, 33 лайка. Давайте сегодня сделаем 35 или может быть даже 40. Так. Тут у нас кто-то что-то писал. У меня так. Восьмию психологами работал. толка нет. Так, кто-то у нас тут ругается в чате. Ну, YouTube его блокирует. Ну, тут многих слушал. Видео гипноз. Ну, смотрите, вот Дмитрий ВВВ. Я вот вам сейчас также отвечу. Я не знаю, кто вы по профессии, но восьми психологов вы попробовали и толку нет может вам не нужен психолог вы может просто ходите и пытаетесь доказать психологам, что вообще никакая терапия не работает ну если у вас есть такая цель если у вас есть такое целеполагание продолжайте этим заниматься и вы будете с каждым разом убеждаться в том что это действительно не работает вот и все если честно вот таких людей как дмитрий не беру в работу если ко мне придет человек и скажет, что я уже был у 8 психологов, и мне ничего не помогло, а только ты мне можешь помочь, или просто хотя бы такую историю расскажет, я, скорее всего, его кому-нибудь порекомендую, потому что этот человек не хочет решать свою проблему, этот человек хочет самоутвердиться за счет э, другого человека. Такие люди встречаются, ну, ну нормальная практика, что же делать? Боже, как интересно. Спасибо за такое детальное объяснение. Ну, я еще пообъясняю. Еще объяснение не закончено. Ребят, продолжайте ставить лайки, потому что трансляция это, в этом нуждается. Я уверен, что у вас сильные пальцы и у вас хватит сил нажать лайк. Like для этой трансляции привет юрий владимир сергеевич привет ну тут многих слушал видео гипноз толка нет у меня есть к себе очень сложный вопрос для меня давай его разберем владимир сергеевич владимир сергеевич напиши мне в личку в любой социальной сети если ты хочешь его разобрать либо это будет консультация либо если нету денег то я тебя приглашу на открытую сессию которая будет транслироваться в youtube для того чтобы люди тоже посмотрели и получили какую-то пользу, разбирая. Гипноз тоже не работает. Дмитрий, ну хорошо, ну, ну вот все, ничего не работает. Тогда, согласен, гипноз не работает, психология не работает, разные направления не работают. Поэтому я считаю, что вам, наверное, не стоит тратить время на подоб... подобного рода контент, потому что он вам все равно не помогает. Надо быть просто психом, чтобы тратить свое время на то, что не приносит пользы. Я вот так. А может просто плохой специалист, раз не может воздействовать. Но если у вас попалось 8 плохих специалистов, то я, я сомневаюсь, я сомневаюсь. Ладно, не будем отвлекаться, не будем отвлекаться. У меня для вас еще много интересной информации. Вот кто-то написал, что полезно, кто-то написал, что становится понятно. И смотрите, в любой компании, в любом бизнесе, да, я просто рассматриваю как некие малые системы. Вот, допустим, любой коллектив рабочий тоже можно рассматривать как малую систему. И любую семью можно рассматривать как малую систему. И может быть такое, что в одном и том же коллективе а, есть все стили поведения, и это очень хорошо. Это очень хорошо. Потому что если каких-то стилей не хватает, то начинает что-то провисать. Сейчас объясню на примере бизнеса. Объясню на примере бизнеса, а потом точно так же объясню на примере семьи. На примере бизнеса рулевой как правило это начальник он делает глоби... глобальное видение ставит цели то есть принимает решения все хорошо в этом плане экспрессивные если говорить про бизнес ин... креатив интерес это о чем это о новых продуктах о новых стратегиях и как правило еще о новых способах продвижения они в маркетинге очень часто работают Аналитик. Это бухгалтерия, все расчеты, все планирование. Это человек, который вот занимается такими, там, может быть, даже где-то закупками. А что же дружелюбный? А дружелюбный как раз-таки отвечает по стилю своего поведения за команда образования. Иногда дружелюбным на работе достается, потому что все остальные стили... Вот допустим рулевой может оценить стиль экспрессивного, потому что вот они творческие, они генерируют новые идеи. Рулевой может оценить аналитика, потому что он потому что аналитик ведет отчетность, там, делает планы и так далее. А вот дружелюбный, вот с точки зрения рулевого дружелюбный это человек, который вообще бизнесу не нужен. С точки зрения рулевого дружелюбный это человек, который бизнесу не нужен, потому что он бесполезный. Потому что он Фактически он работу не делает какую-то. Он фактически э, по своему стилю поведения, но он важен. Он важен для чего? Для того, чтобы была команда. Потому что он очень хорошо умеет строить горизонтальные планы, и он умеет коммуницировать со всеми. Единственное, что у него иногда сложности бывают с рулевым. А так он, как правило, всех людей связывает воедино. И то же самое, если смотреть, допустим, вот на примере компании Аналитик, да, он может не понимать э, людей, которые работают в отделе маркетинга, потому что они такие все развязанные, несистемные и так далее. Мы сейчас еще поговорим, какие у них есть особенности. И то же самое, вот если говорить про семью, э, иногда бывает такое, что люди в семье тоже, как в системе, они начинают друг друга дополнять. То есть очень хорошо, когда в коллективе есть все стили, тогда система, ну, больше, больше целостности у системы. Если вдруг встречается так, что встретились в семье два рулевых, то они конкурируют очень сильно между собой. Когда встречаются в одной семье мужчина и женщина два аналитика, там, как правило, бывают тоже долгие и нудные споры, о каких-то вещах, здесь тоже есть конкуренция, если два экспрессивных, кто более экспрессивнее кто более э, креативный, кто более яркий, да, они здесь, а вот у дружелюбных по-другому, дружелюбных, э, если встретились два дружелюбных, у них, как правило, в, в отношениях будет все классно и хорошо, но э, денег будет мало, скажем так, потому что, ну, они заточены под другое, как правило, они живут счастливо, но бедно, Окей, okay. и очень круто, когда э, встречаются в семье, допустим, люди рядом стоящие, аналитик и дружелюбный, там аналитик и рулевой, рулевой и экспрессивный, экспрессивный и дружелюбный, они тогда очень хорошо друг друга взаимодополняют. Вот прям очень-очень хорошо у, у них тогда получается, потому что, ну, понимаете, да, что у каждого стиля есть свои сильные и слабые стороны. Как правило сильные стороны это то что стоит во главе а слабая сторона это то что стоит в точности да наоборот допустим если человек такой рулевой у него допустим в компании в работе в бизнесе будет все хорошо но во взаимоотношениях даже дома у него могут быть проблемы потому что он вытесняет вот этот стиль и он не может нормально общаться у дружелюбного там то же самое может в семье быть все хорошо, вот по карьере двигаться не очень. У экспрессивного то же самое может быть. В зависимости от того, в какой сфере деятельности он себя реализует. А, теперь для тех людей информация, которые нашли в себе четыре все стиля. Потому что, друзья, вот эти теневые э, стили, их как бы можно в себе развивать, и люди их в себе развивают. Но, как правило, вот те занятия, которые они в себе развивают это дается с усилием то есть вот экспрессивный человек может пойти и очень долго и упорно учиться на бухгалтера на какой-нибудь аналитика э либо на программиста того же да ему тяжело ему тяжело в этом быть ему тяжело э ему тяжело развивать усидчивость и это будет идти через какую-то э, серьез через какое-то серьезное сопротивление то же самое допустим экспрессивный тоже может пойти работать бухгалтером да и ну, ему будет это через силу он не будет счастлив этот человек который вот вне соответствия своего стиля работает или аналитик что аналитик не может пойти там куда-то в караоке попеть потанцевать он может, он как правило это делает, когда выпит, когда вот все рамки, так сказать, отваливаются, да, и когда и тогда он может это делать. Дружелюбный, что не умеет с людьми общаться, он умеет, но он не видит, ему это тяжело. Он может постараться и он может через силу быть вежливым, он может через силу со своими близкими или не очень близкими. Понимаете, как правило, каждый стиль, который ярко выраженный, он понимает свою тень. И понимает что было бы как бы круто было бы как бы круто вот эту противоположную сторону развивать ребят я смотрю нас становится больше поддержите трансляцию лайками потому что это очень важно на прошлом эфире мы сделали рекорд 33 лайка давайте в этом эфире сделаем 35 лайков или даже больше я думаю что у вас хватит силы в ваших пальчиках мы сейчас продолжим дальше общаться на эту тему сейчас зачитаю ваши комментарии что вы тут написали и Uh, еще кое-что расскажу. Пока понятно то, что я рассказываю, и если у кого-то уже какие-то соображения по поводу того, как наладить коммуникацию с противоположным стилем, иногда такое бывает, что ну мы попались в семье два противоположных стиля. И на мой взгляд, когда люди достаточно осознанные, как, когда люди читают книги по психологии, ну пытаются в чем-то разобраться, uh, если сходятся два противоположных стиля, и они строят какой-то тандем допустим семью то получается вообще очень круто потому что этот умеет делать это этот умеет делать это и есть крылья такие и они прям вот просто очень сильно друг друга дополняют так если вы есть в ВК, я вас найду. Я думаю, что очень актуальная тема моего вопроса. Все очень сложно. Если мы это разберем, то возможно многие люди, которые имеют подробную э, проблему, им пойдет на пользу. Возможно. Видно такой же специ... э, специалист. Иначе тему не перевел бы и не оправдывался. Так, Дмитрий, да забейте вы уже на эту. Я бы вас тоже не взяла. Отлично. Я считаю, если человек специалист, и он что-то может, то он покажет результат. Да. Ну, смотрите, Дмитрий, вы же провокатор. Я же говорю, вы провокатор, и вы пытаетесь сейчас меня провоцировать, у меня заявлена тема, а вы тут со своим каким-то вопросом начинаете приходить и рассказывать, что это не работает, а это не работает. Я уверен, что вы точно так же приходите и к другому специалисту, тем же восьми и вы приходили уже с такой установкой, что вам не, невозможно помочь, потому что у вас такая большая проблема в голове, просто какая-то нереальная, и вам сложно помочь, вам реально сложно помочь. Вам может помочь только один человек на этой земле, это только вы сами. Если вы на какую-то долю хотя бы признаете, что вы провоцируете, что вы в целом не верите в психологию, то вам станет легче обращаться к специалистам. Поэтому я здесь в вашем случае он понимает, что не справится и поэтому переводит тему. Дмитрий, да, я с вами не справлюсь вот искренне. Я честно, я я, я с вами не справлюсь, это это правда. Вы здесь 100% правы. Так, Дмитрий, о чем вы говорите? Что вы конкретно хотите сказать? Никто не понимает. Арина Полякова, плюсик-плюсик. Ну вот, к примеру, вот этот человек перевел тему и сказал, что те, кто хочет видеть результат, переводит другим. Значит, он понимает, что не справится. Да, да, Дим. Дмитрий ВВВ, я очень плохой специалист для вас. Я перевожу тему и я, я с вами не справлюсь, безусловно все вы меня победили можете уходить вы меня победили можете уходить домой искать других специалистов которые вам дадут результат Окей, давайте еще пообщаемся по разным стилям у меня здесь есть небольшая заготовочка для вас по тем возможностям как их определять ребята напоминаю что можно поставить лайк этой трансляции можно подписаться на канал если вы еще не подписались это очень важно для меня у вас очень сильные пальчики. Дмитрий, еще хочу добавить: что даже если бы я вам очень хотел помочь, я бы вам точно не помогал в прямом эфире. Вы не, не изложили свои проблемы. Вы только рассказали, что то не работает, это не работает. Я знаю, у вас проблема. С вами ничего не работает. Я с такими проблемами справляться не умею. Ну уж извините. Хорошо, <клёх> давайте теперь рассмотрим по разным параметрам, как э, каждый стиль отличается друг от друга. Как каждый стиль отличается друг от друга, чтобы еще лучше научиться их распознавать. Итак, параметр прям берите, записывайте, потому что этой информации вы вряд ли где найдете э, на русском языке, поэтому берите прям записывайте. Первый параметр это по принятию решений. Давайте рассуждать. Вот смотрите, у рулевой у него ключевая ценность целеполагания статус и престиж. Как он принимает решения? Рулевой принимает решение очень быстро, я уже об этом сегодня в начале говорил, очень быстро и основываясь на фактах. То есть вот рулевой, он как правило не берет какие-то свои догадки, интуицию, какие-то подсказки от вселенной. Вот он просто, у него есть факт и он быстро принял решение. Дальше аналитики. Аналитики тоже принимают решения на основе фактов. Но в силу того, что они аналитики, им они принимают решения очень медленно. Почему так происходит? А так происходит именно потому, что аналитик способен и может, и любит, что самое интересное и самое главное, собирать чем больше информации. И ему кажется, что всегда информации недостаточно. Поэтому он продолжает искать, искать, еще раз искать ту информацию, которая которая будет ему основой и пока он эту всю информацию не перелопатит а как правило о каком-то действии нужно знать очень много информации за счет этого он будет принимать решение очень медленно это вот такая особенность кто замечает в себе кто замечает вот у меня супруга она аналитик вот прям очень сильно много она анализирует информации и дольше принимает решения, дольше чем все остальные люди теперь дружелюбный как думаете как дружелюбный принимает решение ребят пока вы пишете, не забывайте ставить нашей трансляции лайк подписываться на канал если вы еще не подписались и друзья мои если вы даже смотрите в записи тоже ставьте обязательно лайки и пишите в комментариях Ваши вопросы, которые возникают у вас по поводу этой методологии. Напишите, пожалуйста, как вы думаете, как дружелюбные принимают решения. Так, Арина написала быстро. Я вот здесь поспорил бы. Вот у дружелюбных как раз-таки есть такая особенность. Они вообще стараются не принимать решения вот дружелюбные действительно стараются избегать принятия решения очень часто они идут за советом к других к другим они очень часто стараются как-то перейти избавить себя от возможности принимать решения. точнее не избавить себя от возможности от э, ответственности принимать решение поэтому вот здесь э, такая история и экспрессивные, экспрессивные принимают решения, э основываясь на своей интуиции, на своих подозрениях и эмоции. Они вот эмоционально принимают решения. Понимаете, вот очень сильно все по-разному принимают решения. И это не хорошо и не плохо, но вот так, такие вот особенности. И, наверное, вы таких людей знаете. Да, экспрессивные. А почему ты вот это купил? А я не знаю, мне просто захотелось. Я почувствовал, что это мое. Дружелюбный пойдет с кем-нибудь посоветуется потому что ему нужно вот это подтверждение аналитик будет очень много лопатить информации пока не разберется во всем детально пока не разложит все по полочкам а рулевой знает несколько фактов имея свой предыдущий опыт об быстро взял и принял решение ну и конечно же в соответствии со своими ценностями дружелюбный чтобы было всем выгодно мы здесь уже говорим Чаще да, если дружелюбный останется, ему как раз-таки и тяжело принять решение, потому что, как правило, те решения, которые мы принимаем, они имеют какой-то полис в одну или в другую сторону. А дружелюбный, вот он хочет так, чтобы было всем хорошо. А как, что... Чтобы было всем хорошо, как правило, в жизни так не получается. Поэтому здесь мы... Так, друзья, я вот расстроился, наверное... У нас сегодня не получится 35 лайков, потому что э, еще только 18, а уже скоро будем заканчивать наш прямой эфир. Где-то еще минут 20 пообщаемся. Поддержите, поддержите трансляцию лайками. Так вот, закончим про дружелюбных. И он, ему хочется, чтобы был мир во всем мире, и чтобы никто не страдал. Но, как правило, само принятие решения, оно подразумевает при, принятие в чью-то пользу. Окей, okay, идем дальше. Если говорить про какие-то внешние факторы и атрибуты, поговорим про автомобили. Поговорим про автомобили, если вот человек, каждый, человек каждого определенного стиля, как бы он, какой бы он автомобиль выбирал. Мы сейчас не будем говорить о каких-то частностях. В частности, это когда у человека, там допустим, денег нет. Да? Или в частности, это когда ну, ему просто нужно под какую-то определенную задачу. Вот рулевой. Он, как правило, будет выбирать автомобиль какого-то представительского класса. Как правило, это будет либо седан, либо джип, и обязательно такого волевого цвета, да. Черный считается цвет власти. И рулевые чаще покупают вот такие. Ну вот посмотрите, все президенты, на каких они автомобилях ездят. Никто же из президентов, как про... просто как правило, президентами становятся рулевые, да? Никто из президентов на минивенах не ездит. Ну, только если Зеленский. Так, сейчас мне что-то пришло на ум, что я где-то видел, что на минивэне, на микроавтобусе... Ладно, не суть, не будем о политике. Хорошо. Если говорить про аналитика, он как раз-таки будет покупать автомобиль, который называется цена-качество. Да, вот для рулевого понты дороже денег, да. Для аналитика цена-качество. Это машины, ну так скажем, среднего класса, которые там не стоят дорого и... Э и достаточно хорошие да, чтобы их было чтобы у него и цена была не слишком высокая и одновременно чтобы его было доступно обслуживать чтобы у него был средний расход не самый маленький но не самый большой понимаете о чем идет речь и дружелюбный дружелюбный как раз таки будет <coughs> выбирать автомобиль семейный универсал или минивэн и он будет э, стараться сделать так чтобы у него больше всего необходимого для себя и для других людей в этом автомобиле было у дружелюбного кстати есть такая особенность их еще они очень запасливые они очень запасливые у них всегда можно найти там в машине что покушать какие-то дополнительные инструменты там аптечку потому что у него вот так как ему очень важно строить взаимоотношения он через помощь часто выстраивает свои взаимоотношения поэтому Скорее будет выбирать автомобиль Минивен. Ну и экспрессивный, как вы знаете, да, как уже понятно, он будет выбирать какой-то автомобиль, который э, является ярким, необычным, э, который не встретишь э, на каждом углу. Либо это будет какой-нибудь, не знаю, там, Volkswagen жук ярко-желтого цвета, если э, девушка, да, или если мужчина. Он может там ретро какой-нибудь автомобиль какой-то редкий да там ярко-красного это все яркие цвета это все нестандартные модели автомобилей которые редкие потому что им очень важно под... показывать свою вот эту экспрессивность и индивидуальность ребят полезно то что я сейчас рассказываю я тоже быстро принимаю люблю управлять ситуацией ну вам повезло круто вы рулевой наверно а нужно ли развивать свою теневую часть слабую сторону смотрите это очень здорово что вы задаетесь этим вопросом я считаю что нужно я считаю что развить ее до каких-то минимальных способностей важно тогда ты будешь просто более целостной и хотя бы у тебя с этой противоположной стороной будет э, больше возможностей для коммуникации, ты начнешь их лучше понимать. Но, как правило, люди свою теневую сторону не развивают, они ее начинают развивать лишь, когда случается какой-нибудь в жизни большой коллапс, что-то вот прям серьезное, когда человек все потерял, начинает заниматься самоанализом, почему так могло случиться, и да, он может это развивать. Либо он начинает это развивать сознательно, да идет и учится идет учится общению либо идет учится управлять людьми но как правило вот эти тени они даются сложновато и еще вам информация для того чтобы для более полной картины смотрите аналитиков 35 процентов в среднем среди общего количества людей дружелюбных тоже 35 рулевых соответственно 15 и экспрессивных тоже соответственно 15 процентов это тоже очень важно. Ну, то есть этих гораздо меньше, чем этих. Ну, посмотрите, даже на эстраде. Ну, не все же попадают на эстраду. Не все становятся вот такими директорами. Но очень много людей, которые являются... И опять же, это не клеймо. У каждого стиля есть какие-то... У каждого стиля есть крылья. Поэтому имейте это в виду. И здесь, кстати, еще по поведению рулевые и экспрессивные, они стремятся доминировать. А аналитики и дружелюбные они больше склонны подчиняться. Ну так я вам скажу. То есть, тоже такая особенность, да? Если мы здесь экстраверты, интроверты, доминирование, подчинения. Очень удобная схема для понимания. Для понимания. Хорошо. Хорошо. Давайте теперь поговорим про одежду. Одежда. Если говорить о, о рулевых, рулевые как правило одеваются стильно, не обязательно дорого, но им очень важно выглядеть, ну, как это говорится, респектабельно, да, представительски выглядеть. И у них как правило в одежде ничего лишнего. Вот рулевые это там скромный костюм, ну это же не зависит от того, сколько у человека денег, это это просто стиль поведения, да есть и рулевые которые там не имеют ни гроша а есть и дружелюбные которые там очень богатые люди поэтому здесь это не связано с деньгами вот и рулевые как раз таки выбирают одежду достаточно такую неброскую не вызывающую и у них ничего лишнего в одежде нет аналитики выбирают одежду цена-качество как правило аналитики еще стараются Выбирать такую одежду а, универсальную, да, потому что ключевая ценность все-таки рациональность. Они могут выбрать, там, я не знаю, какой-нибудь гольф, в котором можно и на работу пойти, там, условно говоря, и на свидание сходить, и, и в тренажерный зал. Вот они вот так выбирают одежду, и по такому. Она, можно сказать, практичность, можно сказать, практичность, и им важно в выборе одежды. А у дружелюбных. У дружелюбных это, как правило, одежда просто удобная, комфортная. Треники, да, всевозможные худи и так далее. И так далее. Спортивные костюмы. А когда вы встречаете рулевого человека, он может и на работу прийти в какой-то такой вот прям полудомашней одежде. Ну, потому что ему, ему так комфортно а экспрессивные конечно же в своей одежде будут стараться чем-то выделиться даже если где-то даже если где-то строгий дресс-код они все равно найдут как этот дресс-код обойти да? если вот допустим дресс-код белый черно-белый да белый верх черный низ там пиджак они вот себе в пиджак засунут красный платок чтобы он торчал там или синий или желтый Uh, или если девушка, то даже если строгий дресс-код будет, она обязательно какую-нибудь брошь. Причем это будет брошь не какая-то маленькая, она будет прям большая, чтобы ее все видели. Ну, а если говорить, где нету строгого дресс-кода, то там, соответственно, у них уже полет фантазии. Это все необычные одежды. Все необычные одежды, яркие, красочные, чтобы их замечали. Ну, такая ценность у человека. Ему очень важно, ему очень важно быть заметным отлично отлично хорошо дальше по аксессуарам по аксессуарам если человек рулевой он как правило выбирает себе что-то дорогостоящее до да? ручка паркер часы rolex ну не обязательно rolex опять же все зависит от кармана и Он, как правило эти вещи он их не выставляет на показ вот у него если есть ручка rolex она у него ой, ручка паркер вот она у него внутри где-то ему просто важно осознавать что он пользуется качественной престижной дорогой вещью. дальше по поводу по поводу аналитиков аксессуары они, как правило, не имеют такого большого пристрастия к аксессуарам, но даже если им приходится иметь какой-то аксессуар, они, как правило, могут выбрать, может, где-то даже подделку, которая будет выглядеть хорошо и похожа на оригинал. Ну, потому что, ну, зачем? Зачем платить большие деньги, если можно выглядеть дорого, но за более дешевую? Ну, они, на самом деле, не имеют большого такого пристрастия. Если говорить, опять же, про экспрессивных, это будут всевозможные аксессуары, с помощью которых можно выпендриться, да. Если часы, то с вот таким циферблатом вот таким вот, да? Там не важно стоимость, там важно, что вот это необычность. Если это будет, я не знаю, какая-нибудь ручка, то это будет ручка с вот таким стержнем, ну и, и и и подобного рода вещи. Дружелюбные вообще не имеют пристрастия, получается, к аксессуарам. Теперь по манере общения. По манере общения рулевого можно, опять же, запомните эту метафору, есть мое мнение и неправильное. То есть рулевые, они, как правило, говорят и не спрашивают. Вот они, знаете, есть такие люди, их еще называют, ну не хамами их называют, такие люди, они просто плохо чувствуют границы других у них есть цель для них это главное у них есть цель и они редко даже спрашивают они могут перебивать имея свое какое-то понимание да кстати возможно вот дмитрий у нас похож очень сильно на рулевого гипер гипертрофированного гипервыраженного хорошо <снеприджи> дальше аналитики вот смотрите аналитики по стилю общения они очень много они очень много задают вопросов вот почему они это делают потому что ну вот стиль такой потому что им очень они не потому что они там хотят вытрепать нервы кому-то потому что им очень важно чтобы у них картинка сложилась чтобы у них структура сложилась чтобы они они задаванием вопросов они стараются максимальное для себя количество информации получить. Ну, вот таким вот образом общаются аналитики. Экспрессивные. Экспрессивные как раз таки говорят много, но говорят в основном о себе. Тоже обратите на это внимание. Я думаю, что сейчас вы, кстати, напишите. Вы, вот то, что я сейчас перечисляю по аксессуарам, автомобилям, по стилю общения, уже замечаете себя, уже замечаете в своих близких, как, к какому стилю он относится. И дружелюбные, вот смотрите, дружелюбные в целом достаточно общительные, да, потому что они экстравертные, они очень много разговаривают, они много могут общаться, но они, как правило, общаются обо всем чем угодно, но не о делах и а о работе. Вот почему их, допустим, рулевые не любят, потому что на работе эти люди для создания атмосферы. Рулевые э, на работе будут заниматься коммуникацией, а не э, достижением целей. Вот такая вот особенность, ребят. Полезно то, что я делаю. Смотрите, у нас 23 лайка. В прошлый раз мы сделали 33, сможем сегодня сделать столько же хотя бы. Так, всем привет, Юрий, привет из Кузбасса. Много что пропустил, ну много что пропустили, но обязательно поставьте лайк. Я думаю, вы то, что пропустили, сможете восполнить, посмотрев в записи трансляцию. А мы тут стараемся побить очередной рекорд, сделать. 35 лайков на прямой трансляции. Хорошо, Арина Полякова написала, замечаем. Супер, супер. Отлично. Рад, что вы с нами. Ребят, добавляйте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И еще очень важный такой параметр, как можно определить каждый стиль по рабочему месту. Если говорить про рабочее место, то у рулевого как будет оформлено рабочее место? Оно будет, как правило, убрано. Вот сразу вспоминайте кабинет практически любого начальника. Ну, такого строгого начальника. Это какой-то массивный стол будет, массивная какая-то мебель будет. Да? Будет чисто, будет убрано. И вот рулевые, они любят... Так как ключевая ценность ⁇ статус и престиж, они любят... Показывать свои достоинства ну например там будут висеть на стене какие-нибудь сертификаты награды потому что вот для него это важно ему даже важно не то что это кто-то будет видеть в этот кабинет может вообще редко кто заходит но он сам это знает вот он понимает что это прям вот очень круто дальше аналитики аналитики это как раз те люди которые любят чтобы было все по полочкам все по папочкам все очень э, аккуратно систематизировано у них может быть там какой-то небольшой элементарный бардак ну чуть-чуть там может что-то криво лежать но им так спокойнее им так проще когда все уложено когда все систематизировано дальше э, дружелюбные они всегда будут создавать какую-то атмосферность и уют. Даже если мы встречаем дружелюбного в каком-то бизнесе, в какой-то компании, в какой-то организации, да, в коллективе, то дружелюбный как раз обязательно, там, не знаю, если все строго сделано у вас в офисе или там на рабочем месте, он обязательно принесет какой-нибудь цветочек, он обязательно принесет какой-нибудь коврик, он обязательно вот что-то такое, он будет э, делать рабочее место таким чтобы оно чем больше чем лучше напоминало дом ну и соответственно экспрессивные по оформлению своего по пространства там конечно полный хаос э они любят это называть творческим беспорядком и им так комфортно когда все перемешано когда все непонятно для них это порядок да и знаете наверное, таких людей в котором там кто-то нав... они наведут порядок и они после того как навели порядок ничего не могут найти ребят полезно то что я сегодня вам рассказываю полезно ли то что чем я сегодня чем я сегодня с вами делюсь сейчас я ваши комментарии посмотрю так я все никак не могу отнести к какому типу определенному у меня всех тип от всех типов есть что-то и не могу понять где больше а где меньше хорошо надя а вы попробуйте определить какой стиль точно не вы или что вам ну давайте вот даже сейчас надя я вам позадаю вопросы легко ли вы можете целеустремленно идти какой-то цели напишите да цель тирада легко ли вам э, оказываться на людях танцевать зажигать э, быть нестандартным таким необычным привлекать к себе внимание или насколько вам легко строить отношения вообще с любыми людьми да? или следующее Надя, пожалуйста, ответьте, насколько вы хорошо что-то просчитываете, насколько вы хорошо можете, знаете, проверка на аналитика и экспрессивного, как часто вы опаздываете. Вот если вы часто опаздываете, то, скорее всего, это будет где-то тут экспрессивный, дружелюбный. Если вы никогда не опаздываете и приходите всегда вовремя, это будет аналитик. Ну, конечно, в таком формате, где я вам задаю вопросы, в онлайне а вы мне пишите Тем более на ютубе есть небольшая задержка тяжело но в обычном общении это вот достаточно легко определить так цель легко ну хорошо надя отвечайте дальше очень полезно анна полякова хорошо ребят если полезно поддержите трансляцию лайком напишите в комментариях свои вопросы я еще минут 15 с вами пообщаюсь и будем завершать на этом на сегодня наш стрим танцевать зажигать не люблю но нестандартный могу быть легко на контакт иду довольно легко хорошо надя опаздывать ненавижу и стараюсь никогда не опаздывать видите вот смотрите это не точно, но судя по тому, что вы рассказываете, скорее всего, вы аналитик с ярко выраженным крылом рулевого и с крылом дружелюбного, а экспрессивный ваша тень. Ну, было бы еще интересно, как вы одеваетесь. Обычно, как вы одеваетесь. Не под какую-то рамку, а как вы просто одеваетесь. Было бы это интересно посмотреть, чтобы вы ответили на этот вопрос. Как обычно устроен... Допустим, если у вас есть своя комната дома, да, свое личное пространство, то как устроено ваше личное пространство? Тоже попробуйте написать. Мы сейчас таким методом научного тыка постараемся это все определить. Могу сказать, что теперь четкая итальянцы, экспрессивная и рулевая нация. Ну, не все. Если вы начнете... Если вы начнете более детально присматриваться, если вы начнете более детально обращать внимание, вы начнете их легко замечать. Просто зарисуйте себе эту схему, зарисуйте себе основные ценности, зарисуйте себе экстраверсию, интроверсию, э, доминирование, подчинение и как можно по одежде, по автомобилю э, это самое определить. Ребят, если вы еще не поставили лайк этой прямой трансляции, обязательно это сделайте. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Какие у нас новости канала? Новости канала очень простые. У нас все проходит регулярно. Каждый четверг в 8.30 вечера по московскому времени у нас прямой эфир на интересную тему. Либо я отвечаю на вопросы, которые собрались за неделю на канале, либо в нашем секретном инопечате. Либо я беру какую-то тему интересную и просто контентно, последовательно они ней рассказываю. По вторникам, в 9 часов утра, у нас выходит утренняя раскачка. Это такие короткие видеоролики там от 5 до 15 минут, в которых я рассказываю какой-то один определенный аспект, и стараюсь задать вам рамку на неделю, о которой стоит подумать, о которой в которой стоит попробовать хотя бы одну неделю пожить, для того чтобы можно было сделать какие-то сильные изменения, но плавно в своей жизни. И таких видео я планирую сделать ну наверное точно 50 планировал целый год вести утреннюю раскачку и по воскресеньям у нас выходит еще один ролик поэтому три ролика у нас в неделю на канале есть иногда бывает больше иногда бывает меньше извините но я не под все описания подхожу как вы не должны под все описания подходить У вас будет один стиль доминирующий а остальные будут два как правило крыла которые помогают и один будет противоположный который точно не вы так одеваюсь нормально люблю цветовую координацию и не люблю кричащие стили ну ну вот смотрите Надя вы уже сами себе отвечаете да ну вот уже точно не экспрессивный да соответственно можно предположить что скорее аналитик который с хорошим крылом рулевого и которые с хорошим крылом дружелюбного это нехорошо и не плохо это вот просто как есть когда ты знаешь свои сильные стороны и допустим вот надя если захочется можно свою экспрессивность где-то начать развивать если это нужно если это необходимо если с экспрессивными людьми допустим сложновато где-то общаться ну можно постараться их понять и и, и нормально нормально так Никогда не слышала про такую классификацию. У вас э, все эксклюзивно и полезно. Спасибо. Потом со временем вещи меняют привычные места, но мне это не мешает. Со временем это со временем со временем вещи меняют привычные места. Да, это нормально. Ребят, у нас 27 лайков. Давайте поднажмем. Давайте сделаем, чтобы их было 35 сегодня. Я еще поотвечаю некоторое время на ваши вопросы я думаю что с типологией мы уже закончили как здесь можно как можно пользоваться ну во-первых пользоваться можно понять какая у тебя тень и постараться с этой тенью разобраться постараться научиться принимать таких людей вот когда ты знаешь свою тень ты знаешь что это вот точно не я это вот точно не про меня то ты понимаешь что тот человек он тоже человек но он другой человек. И он для тебя, скорее всего. И ты для него, скорее всего, точно не такой же. Да, ты, скорее всего, для него точная тень. Вот с тенями нам, как правило, тяжелее общаться. Тяжелее общаться, как правило, люди, которые не осознанные, но на моем канале таких людей нету. Как правило, люди просто ну, не общаются и все. Либо начинают их троллить. Всевозможно. Так, все поняла, да, спасибо вам за помощь и определение. Ну, увидите, как оказалось, что еще и через интернет это все, ну, в таком режиме. Понятно, что если мы с вами в Zoom созвонились, то было бы намного интереснее. Вы бы нашли больше совпадений и отличий. Хорошо, ребят, давайте еще некоторое время поотвечаю на ваши вопросы и будем завершать этот прямой эфир. Теперь поняла почему произошел конфликт с моим хорошим другом который по описанию точной прессивной просто я его не поняла да вы его не поняли и он вас не понял здесь как правило это все взаимообоюдно и для того чтобы его лучше понимать просто поймите что креативность и интересы это его ключевая ценность у вас скорее всего рациональность вам нужно он может интуитивно принять решение да вот если аналитик с экспрессивным выбирает на какой фильм пойти то экспрессивный увидит название увидит картинку скажет "А, все этот фильм это я туда хочу а аналитик что сделает аналитик посмотрит кто в этом фильме снимался какие у него рейтинги он почитает описание он посмотрит трейлер и он соберет всевозможное количество информации, которая есть об этом фильме. Он еще послушает отзывы других или почитает их. И потом уже примет решение пойти. А экспрессивный уже давно принял решение, сходил, уже забыл про этот фильм. Ну, это такие люди, э, зажигалочки. галочки. Хорошо, ребят, поддержите еще трансляцию лайком. Если вы еще ее не поддержали, подпишитесь на канал. Обязательно добавляйтесь в наш секретный NLP-чат. Ссылку на NLP-чат в Телеграме можно найти в описании к каждому видеоролику на этом канале. Поэтому приглашаю вас и в NLP-чате мы можем обсуждать темы следующих эфиров. Как правило, и еще вы можете задавать вопросы. Как правило, те вопросы, которые в течение недели будут заданы, я стараюсь на них отвечать на прямых эфирах. Прямые эфиры у нас регулярно по четвергам в 20.30. Так, может давайте следующий выпуск Работа с тенью. Знаете, это хорошая тема. И я понимаю, что это интересно и важно. Но я не уверен, что именно через прямой эфир, именно через этот формат можно что-то глобально изменить вот смотрите арина напишите какая у вас тень я вам помогу попробую дать несколько советов чтобы вы как-то с этой историей поработали можно применять в бизнесе при подборе персонала определить кто нужен и искать его да да да совершенно верно и вот смотрите если говорить еще про бизнес то многие компании маркетинговые стратегии именно и строят по этой методологии как они делают Ну давайте даже возьмем автомобильные концерны да там тот же не знаю volkswagen bmw mercedes они же делают автомобили под каждый стиль делают практически у каждой автомобильной марки есть представительский крас класс есть эксклюзивненькие модели для экспрессивных, есть модели цена-качество, недорого, экономично и хорошо, и есть автомобили для всей семьи, минивены, универсалы, там микроавтобусы и так далее. А, то же самое, вот допустим, Икея, да? Она больше все-таки заточена для аналитиков и дружелюбных и это тоже не самая плохая стратегия да то есть они делают такую мебель не сильно дорогую которую можно собрать своими руками и так далее и так далее и так далее да ключевая ценность отношений ключевая ценность рациональности выгода и почему ике так быстро растет потому что смотрите дружелюбных и аналитиков по 35 процентов это уже 70 процентов вообще от всей популяции поэтому в икею многие идут потому что икея не делает эксклюзивных товаров она ну практически не делает каких-то супер ярких супер нестандартных решений она делает вот так ну, то есть многие компании выбирают своего потребителя по этой методологии и соответственно либо делают продукт под всех либо делают продукт под какую-то определенную нишу. Андрей Сергеевич. Так, случайно наткнулся на вашу аудиокнигу. Оттуда заинтересовала книга Милтона Эриксона. Прочитал уже треть книги. Мой голос останется с вами. Мне 28 говорит, что я с ума сошел. Ну, знаете, мне моя жена тоже много чего говорит, но это не значит, что это правда. А в чем здесь сумасшествие? То есть, что вы никогда не интересовались может психологией гипнозом, а теперь вы заинтересовались? Ну, это не значит, что вы сумасшедший Это значит, что вы просто что-то делаете, к чему ваши родные не привыкли. Как правило, человек, когда меняется, когда он начинает развиваться, его родные стараются его от этого уберечь. И это тоже нормальная история, потому что Потому что им кажется, что ты начал заниматься чем-то непотребным, я по-белорусски скажу. Чем-то ненужным. Потому что в их карте реальности такого нету. Это совершенно нормальная история. Поэтому так. Так, Арина. Тень дружелюбный. Коммуникации нет. Потребности в общении, обществе, отношениях, к дружбе и так далее. А вот теперь, Арина, э вот как это развить? Вы уже осознаете что это вам необходимо единственное что вам это сложновато и вы пока не знаете как это для того чтобы развить свою тень постараться ее прокачать и поднять на какой-то уровень вам нужно ну во первых сказать да такие люди есть да у таких людей тоже есть ценности Да, у таких людей тоже есть свои определенные смыслы в существовании, потому что они вам могут, могут казаться как эм, абсолютно, там, не знаю, неприспособленные к жизни. И чтобы развить эту сторону, вам нужно постараться таких людей заметить, обратить на них внимание, и хорошо, если в вашем каком-то ближнем окружении есть такие люди, и за ними понаблюдать, как они вообще строят коммуникацию. И это вам будет за ними наблюдать неприятно, может быть где-то даже противно, может быть где-то даже будут они вызывать у вас какое-то раздражение. Но тем не менее вы можете, понаблюдав за ними, переняв их стратегию, пробовать ее применять в себе. Ну допустим, если на дружелюбного кто-то наезжает, он может там... Как-то постараться, ну давай поговорим, слушай, успокойся. Ну, какую-то такую фразу сказать. А если на рулевого наезжают, он скажет, что ты сказал, давай иди сюда, пасть порву моргал да, там, типа того, да. Ну, понимаете, что стили реагирования на какие-то вопросы, конфликты в том числе, очень сильно разные. И ваша задача понаблюдать, как дружелюбно это делает, и потом очень аккуратно, очень точечно, но пробовать применять в своем общении не так как вы привыкли это делать и вот вам вашу тень поможет прокачать любой дружелюбный и ваше наблюдение за ним и в тему могу вам посоветовать книга называется прыгни выше головы автор Ой, как же этого автора коуч крутой у нас такой есть значит я уже устал если не могу вспомнить авторов книги книга называется прыгни выше головы и сейчас я вам скажу блин маршал голдсмит маршал голдсмит книга называется прыгни выше головы очень тоненькая книжка там есть вещи описано по моему 27 вещей или сколько от которых лучше отказаться и я думаю что она вам очень поможет и в бизнесе и в общении и вообще любому человеку рекомендую эту книгу почитать ребят поставьте еще лайки этой трансляции мы сегодня не дотягиваем на прошлом стриме мы набрали 33 лайка сегодня хотели 35 но мы не ставим рекорд я уже собер... собираюсь завершить стрим а у нас еще нет совсем нужного количества лайков. Хорошо, друзья. Так, я смотрю, ребята начали добавляться в НЛП чат. Это очень здорово. Ребят, вы когда добавляетесь в NLP чат? Давайте заведем традицию такую. Просто напишите пару слов о себе: из какого города, чем вы занимаетесь, какие у вас есть основные интересы, какие у вас есть, может быть, вопросы не обязательно ко мне а просто к ребятам которые там там находятся потому что это все-таки чат единомышленников и а вдруг вы найдете там человека который находится в вашем городе и это отличный способ завести новое интересное знакомство покоммуницировать, пообщаться и найти какие-то э, возможности до да, 28 лайков спасибо арина да пишет хорошо вам тоже спасибо за присутствие 28 лайков это мало в прошлые прошлое эфир мы как-то сделали круто. 33 Сегодня, что ли, тема не зашла. Ребят, кто присоединился, поддержите нашу трансляцию лайком. Я еще немного поотвечаю на ваши вопросы. Так, тут написал. Я первый. Мур Тв. Я первый раз у вас. Как лайки-то ставить? Мур Тв, если вы с телефона вам там где чат нужно просто поставить крестик как бы свернуть чат потом поставить лайк и потом снова открыть чат ну почти ну не почти ну слушайте 33 28 это это антирекорд антирекорд я уже хочу чтобы было побольше хорошо друзья если вы присоединились и еще не знакомы Нашим каналом, то обязательно подпишитесь. На этом канале регулярно три раза в неделю выходят выпуски, касающиеся нейролингвистического программирования, касающиеся саморазвития и психологии. Интересные полезные ролики, которые помогают изменить жизнь в лучшую сторону. Поэтому обязательно подпишитесь, погуляйте по каналу, посмотрите ролики. У нас уже достаточно много контента на этом канале. Кстати, могу с вами поделиться небольшим секретом. У нас скоро будет еще один канал. Точнее он уже есть, но вы его не найдете. Я скоро о нем объявлю, расскажу и буду приглашать вас туда тоже зайти. Немножко там другая тематика будет. Тоже не скажу, о чем это. Но сможете. Поставила Мур -ТВ. Спасибо. Ура! 30 лайков! Ну что, друзья, поднажмем, может? Еще нам осталось где-то взять 5 лайков. Еще нам осталось где-то взять 5 лайков. Я уже устал, если честно, стоять сегодня. Как ваше настроение? Расскажите. Расскажите. Поделитесь вы теперь чем-нибудь со мной. Я с вами уже полтора часа общаюсь что-то рассказываю что вы мне расскажете давайте подумаем подумаем интересную какую-нибудь прорывную тему для следующего эфира Пред, предложите варианты тем для следующих эфиров давайте устроим мозговой штурм просто давайте сейчас каждый напишет по одной теме и я думаю что из этого что-то у нас родится на следующий эфир чтобы у нас было еще больше интересных зрителей и интересных тем на канале. Нам не хватает 5. Нам 5 не хватает. Настроение хорошее, отлично. Отлично, друзья. Настроение хорошее, это радует. Это радует. У меня тоже хорошее настроение. Напишите, какие темы вы бы хотели разобрать в рамках NLP или не только. Может вам тайм-менеджмент интересен? Да, как структурировать свое время. А, хотя там все достаточно просто. Но опять же, наверное, просто для аналитиков с тайм-менеджментом. Да? Для экспрессивного тайм-менеджмент не работает. Кстати, по поводу... Ладно, потом расскажу. В каком-нибудь из видео. Мне как раз девушка понравилась. Отлично. Четвертый курс учусь с ней. И почему я ее на первом курсе замечал. А я не знаю. Я не знаю, почему вы не замечали на первом курсе. Наверное, китаяка, я вам скажу так, наверное, вы были другой, у вас были другие ценности, и она была другой, и у нее были другие ценности. А за 4 года человек полностью становится другим, поэтому, поэтому вы не замечали ее, а она скорее всего у вас. А если я по определению не попадаю под экспрессивное описание, как объяснить, почему я часто принимая принимая решения, основываясь на эмоциях? Сейчас постараюсь объяснить. А как это принимаю решения на эмоциях? Возможно, вы собираете много информации, столько, много, много, много информации, и когда уже есть столько много информации и она очень сильно противоречива вы начинаете может быть где-то нервничать где-то может раздражаться и тогда принимаете решение это как раз про аналитика он же в этом огромном объеме информации может и разозлиться и утонуть да. а экспрессивные это даже не то чтобы про эмоции это про интуицию ему не нужны факты у него есть не знаю свой третий глаз ну в кавычках третий глаз у него есть свое какое-то вот такое чутье а я уверен что вы все все же принимаете решение оперируя огромным количеством данных э, той задачи которая перед вами стоит так как управлять эмоциями не могу контролировать вспышки гнева ну вот пригласите к нам на канал еще кого-нибудь чтобы поставил нам еще лайки нам осталось друзья всего три лайка 32 лайка уже Супер, смотрите, Мур ТВ, у нас на канале уже есть ряд видео про то, как управлять эмоциями. Я вам рекомендую начать с просмотра их, именно прям поскрольте по каналу, там и прямые эфиры есть про эмоции. Посмотрите на канале техники якорения, и про коллапс якорей я рассказывал, и про просто ресурсное якорение, и про... Технику круг силы во второй главе у меня тоже хорошо описано, поэтому. А, я же обещал рассказать про что будет третья глава. Третья глава будет про мета модель языка, про то, как мы искажаем информацию и про то, как мы общаемся, про продвинутые стратегии коммуникации, как вести более, скажем так, осознанную коммуникацию, как лучше общаться. Вот про что третья глава аудиокниги будет. Так. Сейчас от жены поставлю от дочери. Вот, видите, тот, кто хочет, тот найдет решение и возможности. Добрый вечер. Предлагаю тему, как преодолеть тревожность с помощью НЛП. Это интересно. Это интересно. Дайте-ка я сделаю скриншот. Ребят, вы можете, кстати, добавляться в наш НЛП чат. Как в него добавится есть ссылка в описании под каждым видео можете добавиться в наш ноутчет для того чтобы э, еще больше иметь возможность обсуждать и общаться со мной в том числе то есть вы можете в этом чате влиять влиять на темы прямых эфиров точно так добрый вечер так хорошо 33 ну пока 32 на моих приборах ребят так, мне у вас вс. Не знаю, что это значит. Так, Надя что-то написала и удалила. Китаяка, у кого какое время сейчас? У нас сейчас 22.10. У меня тут 1.09. Я сижу, смотрю вас и кушаю. Приятного аппетита. Мур Тв. Уфа 009. Я могу быть уверена, что не нравлюсь какому-то человеку, потому что у меня интуиция какая-то, что я ему не понравилось Может, у вас есть убеждение? Насчет себя, что вы не самый симпатичный человек, такие убеждения часто бывают, часто, часто встречаются. И человек может. А может быть, у вас. Смотрите, если поговорить на эту тему в контексте нашей сегодняшней темы, да, э экспрессивным вы, скорее всего, не будете нравиться. И вы это будете понимать ну я не думаю что это прям сильно связано с типологией личности это скорее всего связано с какими-то другими крокозябрами они есть у всех я вам тоже себе не нравлю я вам вообще зарошу сегодня живот у меня большой картинка плохая кстати как вам зеленые огонечки нравится подсветка о, давайте я прям в прямом эфире проверю одну теорию. А как вам меня видно, если я общаюсь с вами вот так? Как вам меня видно, если я общаюсь с вами вот так? Так, сама понимаю, что это может быть и не так, но тем не менее сложно себя переубедить. Вот видите, если вам сложно себя переубедить, значит здесь идет речь про как раз таки убеждение. У подростка панические атаки. Могут ли помочь какие-то nlp НЛП техники НЛП-техники могут помочь. Но если у подростка панические атаки, отправьте его к специалисту. Желательно не к психологу даже, а к психотерапевту. Разница между психологом и психотерапевтом, что у психолога нет медицинского образования, а у психотерапевта есть. Психотерапевт ⁇ это врач. Психолог ⁇ это психолог они работают одними и теми же инструментами то есть словом и но врач еще имеет возможность назначать лекарства и он лучше разбирается в особенностях физиологии поэтому вот если есть такая история отправьте своего ребеночка к психотерапевту и понаблюдать пообщайтесь. психотерапевт и отправить человека к психотерапевту, это не значит, что он того. Это значит, что он будет общаться с экспертом, который разбирается очень хорошо в заболеваниях психических и поможет это психическое заболевание предупредить. Ну или хотя бы к психологу отправьте. Но отправьте к психологу с рекомендациями. Так, видно одинаково. Хорошо. Спасибо вам. Как не отчаиваться, если ты точно знаешь, что твоя цель но практически никак не удается ее достичь хотя ты с разных сторон и вариантов пытаешься долго и терпеливо арина а вы <coughs> арина а вы делали у нас есть на канале эфир про хорошо сформулированный результат пробовали ли вы описать свою цель по модели хорошо сформулированы результаты, либо вам там чего-то не хватает в этой цели, если вы не можете, да, либо может быть по-разному может быть, может это вообще не ваша цель. Кстати, ваш совет сработал по перелому шаблонов. История была такова: я слушал книгу и решил попробовать. Дело было так: я сломал его шаблон. Приветствие и наказал чтобы тот предупреждал когда уезжает ну круто правда в книге этого не было на эфире это было на да. зеленый цвет красиво сейчас мужа отправила видела видео лайк поставить как зовут мужа мужу передам привет в прямом эфире напишите как зовут уехал через пару минут и забыл что хотел через полтора часа только позвонил супер хорошо хорошо там про заказчика отлично мур тв у меня еще такая проблема мне все быстро надоедает на собеседованиях мне никогда не отказывают но хватает меня максимум на год потом ищу другую работу что делать меня кстати алина зовут алина вот очень рекомендую вам для начала подписаться в ютюбе своим именем ну это будет говорить о том что вот я сейчас когда вы подписаны мур тв я думал что это какой-то котик да а теперь я знаю что вы алина а теперь алина задайте я я вам задам один вопрос а вы постарайтесь на него искренне ответить не обязательно в чате просто для себя а что плохого в том что вы меняете работу знаете мне кажется есть какая-то еще такая советская установка что человек должен один раз жениться один раз выбрать профессию один раз устроиться на работу всю жизнь там проработать умереть на этой работе да и выйти потом на пенсию и короче вот вот это вот вся история это тоже установка. И что здесь плохого в том, что вы ищете. Что вы ищете. Я уверен, что если вы... ну, Вы сейчас пока ну, как бы движетесь по горизонтальной. да, То есть вы движетесь перебирая. Вы доходите до какого-то уровня и таким образом... Поверьте мне, вы когда найдете свое место, свой коллектив, свою деятельность, вас оттуда будет не выгнать. У вас не будет вот этого желания что-то менять. Это, это нормальная история тем более в современном мире но у вас э, намного больше преимущества если вы так можете если вы так уже делаете чем э, у многих других которые привыкли искать себе что-то одно единое на всю жизнь это нормально это нормально быть в поиске э, кто лайк убрал наверное кто-то хотел втор... кто-то хотел лайк поставить и Не обратил внимания, что уже поставил и убрал его. Муж Дима. Дима, привет тебе от на... с нашего великолепного стрима. Супер. Спасибо большое, Надя. Спасибо большое, Дима. Уверен, что у вас крутая семья. Что вы развиваетесь. Ну что, у нас было 32 лайка. Стало 31. Кто-то у нас украл лайк. Хорошо, если вы еще не поставили лайк, поставьте. Еще немного поотвечаю на ваши вопросы. И будем завершать эту прямую трансляцию. Ребят, жду, жду, жду ваших лайков, жду ваших просмотров. Наверное, что-то мы сделали не так, если не смогли побить рекорд прошлого стрима. О, 32 стало опять. Иногда такое бывает, да? Я замечаю, вот на прямых эфирах что сначала лайк появляется потом его отнимает кто-то дразнит меня что ли а дизлайки есть эти дизлайков тоже нет наверное или есть я пока что не вижу Так. Хорошо, мои дорогие. Мне было очень круто с вами провести этот вечер. Рекорд мы не перебили. Мы будем над этим работать. Мы будем над этим работать. И я думаю, что нам надо собраться. Расскажите своим знакомым о нашем канале. Расскажите, что каждый четверг... 20 30 по москве у нас проводят прямые эфиры на которых можно задавать вопросы получать ответы если я знаю ответы на эти вопросы просто хорошо провести время и что-то полезное для себя узнать и сделать какое-то изменение в своей жизни арина проверьте у всех синий палец спасибо его очень классный спокойной ночи. спасибо кстати говоря а зачем вообще отношения на самом деле не зачем вот вот честно говорю это просто люди ну, вот, э, решают так потому что любой человек может вполне себе хорошо и самостоятельно жить а, смотрите в отношении отношения будут хорошие когда люди имеют совместные цели то есть это принцип существования вообще любой команды пока у команды есть свои э, совместные цели она существует. Когда совместные цели либо слишком маленькие, либо слишком незначительные, либо их вовсе нет, команда рассыпается. То же самое происходит и в браке. У меня, допустим, с супругой есть ежегодное упражнение. Мы под Новый год обычно садимся и пишем именно совместные цели. У каждого есть свои цели обязательно, но мы пишем совместные цели по разным сферам там, по путешествиям. По нашему жилью да по, по дому по развитию куда бы мы могли вместе пойти поучиться когда есть такой план на год то это взаимодействие оно помогает взять ну и еще для чего вообще нужны отношения как говорится один плюс один не равно 2 равно 3 или может быть даже больше то есть один человек ну может сделать сильно меньше, чем сделают двое. И в этом плане тоже имеет смысл заводить отношения. Ну зачем еще отношения? Чтобы дети были. Чтобы дети были. Вот я влюбился и все пошло дальше, но недалеко. Но далеко я не захотел. Ну хорошо. Если произошел конфликт на почве того, что один экспрессивный, а другой аналитик, как нужно себя вести аналитику? Чтобы наладить отношения с экспрессивным нужно постараться я же не знаю на фоне чего может где-то нужно извиниться может где-то нужно просто знаете если вам важны эти отношения я считаю что ну готового алгоритма нет ну как бы я поступил я бы просто позвал этого человека и сказал слушай Давай попробуем разобраться, мы с тобой так хорошо дружили, я хочу продолжать с тобой дружить. Давай попробуем разобраться, почему у нас так получилось. И сделаем определенные выводы, и постараемся сделать так, чтобы этого больше не повторялось. Мне кажется, вот здесь очень просто. Тут кто-то написал, что стоит 35 лайков, я не вижу 35 лайков, у меня 34. Я пока не, не увижу своими глазами, но у меня видно с задержкой, не так быстро, как у вас. Я пока не увижу своими глазами я сомневаюсь ребят ну круто круто если это действительно так кстати на прошлом стриме тоже было 35 а потом э, кто-то отнял кто-то отнял кто-то убрал и лайки исчезли поэтому я считаю что на прошлом было 33 хорошо хорошо верю вам так мой супруг не хотел второго ребенка после рождения второго хочет третьего я его не понимаю ну вот видите а, а вы не а вы попробуйте с ним разговаривать из-за чего так из-за чего так вот попробуйте ему задать вопрос любая коммуникация она решает да вот я сегодня Объяснял, на тренингах своих объясняю многим людям, что, ну давайте даже сейчас сыграем в эту игру. Я, наверное, уже... Давайте возьмем так. Я сейчас скажу одно слово, приготовьтесь, а вы к этому одному слову напишите ассоциации свои. Одну или две. Я скажу одно слово, а вы напишите ассоциации. Одну или две. Две это максимум, одна это минимум. И слово у нас будет Кирпич. Вот напишите ассоциация. Слово кирпич. Ой, сейчас вообще у меня было 34, стало 32 лайка. Ребят, сколько там лайков у нас? Подскажите, сколько там лайков у нас? Кто-то ворует лайки. Напишите, сколько сейчас лайков. Напишите, пожалуйста, сколько вы видите лайков и напишите свою ассоциацию к слову кирпичик. Хорошо, ладно, друзья, мы будем как в книге рекордов Гиннеса. Сегодня мы не сделали 35 лайков. Вот я вижу 32. Кстати, друзья, если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. На нашем канале выходят регулярно прямые эфиры по четвергам в 20.30. Регулярно у нас выходят по вторникам и по воскресеньям видеоролики полезные, интересные. Поэтому добавляйтесь в наше сообщество и будем развиваться вместе. Так. спасибо нужно это сделать но это самое сложное будет так как я знаю что человек обижен потому что уверен по его по его интуиции что я хотела его обидеть но о, у кого-то 32 у кого-то вообще 29 видите как А ассоциации к слову кирпич вы написали вот у меня пропадают лайки реально на глазах уже 31 стал было 34 потом 33 32 31 хорошо Ого, у меня есть 33 я не знал что есть инст и телеграм, да все есть, и Инстаграм, Телеграм, все есть, все есть да. Ладно, про кирпич вы так и не написали. Ну хорошо. Ладно, друзья, давайте тогда примем, как данность, что нет побед и поражений, есть только обратная связь. В следующий раз мы обязательно постараемся сделать рекорд. Постараемся сделать 35 лайков или даже больше. Но на сегодняшний момент мы со стрима уходим с рекордом 31 лайк. В прошлом. В прошлый раз было больше 33 Я надеюсь, что вы запомнили эту типологию. Она будет вам хорошо помогать в общении. Если у вас останутся вопросы, вы можете уже потом после видео, в, после эфира в комментариях писать. Я был очень-очень рад вас видеть. Приходите в следующий четверг, добавляйтесь в наш чат. Можете добавляться в Инстаграм. Но я его практически не веду. Там можете просто внешнять в личку подписывать. И на этом сегодня все. Все, друзья, пока-пока. Был рад всех видеть.